Привет-привет. Привет-привет. За кадром Лилия. А. с Так, Миша получил сегодня посылку. Миша, что в посылке-то? Мы все вместе получили. Я еще не знаю, что там. Для сегодня меня сюрприз. нас до двери. Очень актуально. Сейчас карантин. Слушай, коробка большая. А, я вспомнила, мы заказывали полотенцесушитель. Он? Да, он самый. Как я рада! Мы только переехали, у нас еще нет дверей, он ванная, там висит только забавная табличка, я мы ее попозже покажу. У нас еще много чего нет. Ну, скоро будет, не все быстро, все постепенно будет появляться. Итак, буквально прям фанфары, та-та-та-та, -да -да ух ты, классный, какой классный. Ну, вы, наверное, электрический платеж, Большой. Какой Большой. у него размер? 95 на 50. Самое то, что надо. Да. Пошли, Пойдем. Но это еще не все. Не все. Не, нормально? Он мне коробку под ноги бросил, чтобы я упала, да? Добрый товарищ. Так, вот и табличка, которую я вам обещала сказать. Свободно, но это не точно. Горшок занят. или беги. Так, Миша, мы уже здесь. А что, Свет, надо включить. Надо сейчас подождите, подождите. Так. Вот так. Наверное, повыше, может, чуть-чуть? Нет. Да нет нормально. Сейчас подожди, я туда иду подальше. Так, да, слушай, отлично. Полотенце сушитель, ванная это настолько нужная вещь. Вот у нас сейчас пока некуда повесить полотенце, мы мучаемся. Здесь мы Негде просушить. Да, и бежим обратно. Так, пошли дальше распаковывать. Не шлепнуться, поставь по надежней. Так, выходим. Тут еще лестница, пропасть. У -у -у -у. Так. А здесь помнишь? Да, я поняла просто потом уже. Вспомнила. Мы просто сейчас много чего заказываем через интернет, поэтому то одно привезут, то другое. Кстати, по-моему, быстро да, доставка сработала. Пять минут А сегодня? Сегодня принесли. Быстро. Прям отлично. Спасибо Озон, что сейчас так сервис расширяют, и уже не нужно бегать в офис. Тем более коробка достаточно тяжелая, вот так просто в руках ее и не дотащишь. А я сейчас расскажу, пока Миша распаковывает здесь специальные сушки для белья, которые мы планируем разместить в бойлерной, чтобы в не было. Ой, в котельной, да, чтобы не было загромождения в ванной и не ставить эту сушку, которая занимает полкомнаты, мы будем просто вешать в котельной, все. Тем более там всегда тепло. Намного теплее, чем в доме. Слушай, они что, разные? Да, я попробовала разные. Ух ты. Одна последняя осталась. А, ага, я просто увидела одна с красненькими, другая, с беленькими. Но, в принципе, одинаковый. То есть они крепятся к стене, Миша нам покажет. а потом раскладываются при необходимости. Сушится белье, потом белье снимается и они опять складываются. То есть, я так понимаю, должно быть все просто и легко. Слушай, они достаточно большие, можно будет даже крупное белье сушить. Специально сказала, размер метр двадцать, самое большое. Uh -huh. Метр двадцать. А сколько их там штук? Пять штук. Слушай, прямо отличные полотенца развесить. Давай одну сначала хотя бы посмотрим. Классно. Вы не представляете эти дни, вот мы недавно переехали где я сушила? Куда только я не пристраивала белье. Я старалась, конечно, не стирать, только по мере необходимости. И уже такая взвыла. Говорю, Миша, а ну, натяни мне хоть какую-нибудь веревку. Но Миша сказал, потерпи, скоро приедет сюрприз. Вот, я очень рада. Интересно, как вы выходили из положения, когда негде было просушить белье? И вообще, какие-нибудь лайфхаки рассказывайте. Что вы делаете в доме где нет дверей нет пока каких-то удобств может быть какие-то фишки а ну-ка-ка ну -ка, ну -ка. а вот предложи к стене вот же стена у тебя большая так, ага. к полу тебе растяжка не позволяет давай я стану сюда стоп так держу Ты, ну ка показы. Ух ты, кайф. Слушай, она прям огромная. И все, так вот две штуки, одну Да, одну прям повыше можно, одну пониже. Классно, Миша, супер. Спасибо тебе большое, это нужная вещь в доме, я думаю, очень полезная. Кстати, у кого лоджии, можно на лоджиях такие вешать штуковины, на балконах, да, чтобы не бельевые веревки, потому что особенно, вот у нас есть, конечно, двор небольшой, но не хочется сушить белье на улице, потому что пыль всякая, бякая. хочется, чтобы белье было уж чистенькое, потому что я стараюсь как можно меньше гладить. Так, ну все, закругляемся, прощаемся с вами, ребят, приятных покупок вам всем, надеюсь, видео полезно, если это так, ставьте лайк, пока-пока! Пока! -пока. Пока.